Два года в тюрьме. 27 минут на свободе. Дорогая, я вернулся. Больше никаких темных делишек. Тебе есть что терять. Два часа на свободе. Да кто в тебя выпустил? Восемь часов на свободе. Шестьсот тысяч зелененьких американских долларов. Мне правда есть что терять. Одиннадцать часов на свободе. Давненько не виделись. Снова ты. Вот засада. Ты украл моя собака. И теперь... Я с наслаждением убивать тебя. И вся твоя семья. Да сколько ж можно, я только из тюряги откинулся. Реально сегодня. От обладателя премии Оскар Роджера Эвери. Мне нужны кое-какие инструменты. Автор сценария криминального чтива. Это будет не больно. Ты это слышал? Я продюсера нападения на 13 участок и счастливое число Слевина. Что это за психопат? Он мстит за какую-то собаку? Эй, да. yeah. hey, Вообще-то тачка, которую ты угоняешь моя. Он пошутил про собаку. Ну что же, развлечемся. Он неубиваемый! Он что ли бессмертный? Это даже приятнее, чем я себе представлять. Ну же, стреляй! Хиллер ага. по вызову. Да кто он вообще такой? Какой-то долбанный терминатор. Возвращается в кино. Майкл, я помню тебя еще ребенком, Прибейте! Прибейте! ты наделен даром, и так было всегда. Если есть лекарство от твоей болезни, ты его найдешь. Я давно должен был умереть. Но я жив, а значит все исправлю. У меня редкое заболевание крови, и время уже на исходе. Это мой последний шанс. Скажи мне, что ты задумал? Кое-что не вполне законное. Не хочу, чтобы ты страдал сильнее, чем сейчас. В этом мое спасение. Но какой ценой? Я видел смерть. Но сейчас я живее всех живых. Во мне растет невероятная сила. У меня появилась эхолокационная способность. И просто всепоглощающая жажда крови. Как далеко мы можем зайти, чтобы... Вернуть все на круги своя. Пока инкапсуляция не стала опаснее болезни. Морбиус. Майкл Морбиус. Что надоело притворяться хорошим парнем? Как самочувствие? Вы с друзьями нашли отдушину, дающую волю страсти к борьбе. К победе. К титулу короля. На кону сто тысяч долларов. Так, народ, приступим! Огромная полоса препятствий с арбузами, пузырями, мотоциклами, пивом, электрическими угрями. чем часто? Увидите. Вы готовы? Кто из вас еще думает, что может привлечь женский пол, mm. потанцевать и сорвать поцелуй? Можете слабеть? Надо было сказать пять лет назад, что друзья тебе дороже меня. Выпускайте дракона! Кого? Наши игры ⁇ это наши воспоминания. Боеруха. С ним точно все в порядке. И наша дружба будет вечной. 50. Ты бандит, Эдик. узнали, кто этот Эдик? <реклама> Отморозок этот Эдик, бывший ОБГ легализовался. Вы можете забрать свою машину новый BMW 8 серии. Цвет синий Барселона. <реклама> Машина подарок моей жене. скажи что я уехал далеко сказал что ты монастырь Вырастет, скажу что там и помер Работает. Здравствуйте, уважаемый Андрей Петрович! Позвольте представиться, Эдуард, мои коллеги. Вы, благодаря своей удивительной смекалке, упали на мой автомобиль, который не подлежит восстановлению. Таким образом, Маликов Андрей Петрович должны мне 10 миллионов рублей. Как вы собираетесь вернуть его долг? Куда вы меня вете? В лес. Что ты делаешь-то? Я пошутил. Че шуток не понимаешь? в тюрьме. 27 минут на свободе Дорогая, я вернулся. Больше никаких темных делишек. Тебе есть что терять. Два часа на свободе. Так да кто в тебя выпустил? 8 часов на свободе. 600 тысяч зелененьких американских долларов. Мне правда есть что терять. 11 часов на свободе. Давненько не виделись. Снова ты. Вот засада. Ты украль моя собака. И теперь я с наслаждением убивать тебя.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 Про собаку. Ну что же, развлечемся. Он неубиваемый! Он что ли бесмертный? Это даже приятнее, чем я себе представлять. Ну же, стреляй! Киллер ага. по вызову. Да кто он вообще такой? Какой-то долбанный терминатор! Легенда возвращается в кино.